Всем здорово. с вами Гидро, 94 4, и сегодня у нас тест на психику, попробуй не дасмейся ченнедж. Кто засмеялся или улыбнулся, делится. От канала TheBroom. Что ж, давайте смотреть. Сразу говорю, буду смотреть с паузами. Ту-ту-ту-ту. <смех> Я видел этот ролик уже у Бруда. Давай по-спартански уладим это. Пошел нахуй отсюда. Это Assassin's Creed Origin, да? Ой, не Origin, как это, Odyssey, вот новый, это какой-то. Прогрессию. Ааа! We are Venom. Я, кстати, Venom посмотрел. В принципе, неплохой фильм, я знаю, что там критики на него так взбрыкнули-то. Ту-ту-ту. Доллар в жизни не видел доллара. Ни у кого нет доллара. Покажите доллар. Это лоун. Какой красивый. Но-ка с ними, это же целый доллар. Как же там беды живут, что они целого доллара не видели никогда. Асел несет осла, да. <свист> <свист> а, Отвали, кутяпля, это, по-моему, либо с Джохана, либо с Мармока откуда-то ролик. Явно. <свист> <свист> -степ подъехал. Ну как тест? Тест легкий. Достаточно. Легче, чем ЕГЭ. <свист> да. <свист> Именно поэтому я здесь. <свист> Гость. Как... А, не понял прикола. Торму даже посвящена песня Иван Клизонов. Это в КВН, это я видел, уже было А, да, я знаю, типа вороны иногда любят там провоцировать других А, музыка из 9 дураков Был такой раньше, журнал Коламбо, как так назывался машина в дереве что ваша машина погоди не понял почему ваша машина в дереве я не понял что он сказал то <связь> потому что через 15 минут не будешь стоять одетый в прихожей начну петь а забудь об этом дне спор не нужен никому так это а это из какого-то фильма или сериала? Я чё-то не привожу. Чё, Давай пропустим. Не надо никого пока пропускать. Смотри, зеркало иногда. Так, левые два. Длина. Зеркала так, нету. Так, ну едем. Так. Стоп, а почему у них стекло битое-то? Поехали, несы! Зачем попугайчик залез в стакан с пивом? Зачем? Ой, блин, я засмеялся. Ладно, поехали дальше. Я крокодил, И буду крокодить, Что это было? Питер, Ааа. А Black Silver, о, о, как его там? Black Silver, о, а как так? Уфа. Короче, это летсплеера зовут. Дабстеп такой. Че, слышь, можешь чутка потише? Да, не вопрос. Это камеликлабки с функцией Face ID. На чужой пирожок не разивай роман. Скайрим. А, там слава Украине, а, там «Слава Украине кричит он. Ебать ты, тараторишь. Почему вот в vr чатик так много появилось этих вот кроликов из, как его там, Crazy Rabbits как-то вот, из игры? Я не понимаю. То сначала там Уганда Наклс там завирусился, а теперь эти кролики, сейчас еще какой-то Супермен там, гомосек какой-то. Что это такое? Почему вы играете роли таких персонажей странных? Я залипаю в собаку. Нет, ты учишься? Нет, я уже умею. А, значит, ты работаешь, наверное? Наверное. Я зып стал, зайди. Зып стал, горел. Орел? орел зайбить. Фу. Стоп, что? Сы, что, что, что, что, что, что Фук, там было? Попугай таскивает голубя за хвост? Что ты делаешь, чувак? Такой жесткий типа кот Ко мне в комнату ворона, блять, залетела она у меня, блять, на сидит Все в Ну это нормально, потому что ворона залетает в окно, да? Вау, это был следующий Что еще ты получил Что еще... эту стену О, приветик Как дела? Ой, иди нахуй, ты меня заебал Я тебя съем, блядь да Не спи, замерзнешь Слышишь, ты в натуре меня напрягать начинаешь Что, молчанку будем играть? Че, ну ч ты варежку раз запил, потом перетрем а? Маргарин... Это э, кто, броненосец? харкнет да <связи> я же хотел сказать ну конечно же а он взял вау <связи> вау вау нифига вау там лезвие было Это типа из-за что это Из такой типа звук сдавался или что? ка еще раз. на ты страшна. Я баба. Give me a favor, please. Get outta here. Get outta here, man. Shit, I'm А кто его подкидывает вверх? только что ушел да? Really? Yeah. ну слабенькая подборка но я пару раз посмеялся так что я проиграл ладно спасибо за мое прохождение не смейтесь подписываться на мой канал ставьте лайки если на кошель не пискаете видео в своей группе контакты подписывайтесь на заброуна и до следующего видео